Привет, дорогие друзья, с вами я, Фрумикс, и мы будем играть в паркур, мы много снимали паркура, я ни одну версию не выставляю, потому что там Олег орал как бешеный, все выходили с сервера, надеюсь, в этот раз никто не будет выходить с сервера, никто не будет орать как резаный, и все пройдут все адекватно, да? Итак, со мной сегодня Олег, Тедди, Лука и Юрчик. Тедди вернулся, ребят, пишем Теди хэштег Теди вернулся, Теди класс. Да. Так, я открываю нам паркур. Да. Не дерёмся. Так, я открываю паркур. Да. Вс, можем да. проходить, погнали. Какой да. Олег, давай, легкий паркур Ладно. должен Ладно, пройти. Иди, как даже Олег не упал пока что? Ой-ой-ой, здесь Опа. опасненько было. Ой, привет. Нифига, Олег, ты мастер. Я на втором чекпоинте тоже. Кстати, второй уровень посложнее, чем первый. Я тут. Я на чекпоинте. Иди да я, чтобы сразу Нет, так, так меня... Там, кстати, сложнее будет уже, Юра. Отключайте все автопрыжок. Он очень мешает. Если вы не знаете, заходите в настройки управления автопрыжок. Я тебя не сталкиваю. Я тебя не сталкиваю. Давай прыгай. Вообще, что из элементарщит Элементарно. Я Прежде стал... чем прыгать, предстоит задуматься, куда ты прыгаешь. На красную, на красную. А, надо прыгать на красную, ребят. Там свыше. Олег, не бомби. Скажи, чтобы люди подписывались на канал и переходили в телеграм-канал. Да, мой заходите в описание ко мне под видео. Там есть э, мой телеграм-канал. Заходите туда. еще есть под видео описание э, канал друга. Вы туда заходите? У него тоже есть свой телеграм. Заходите. Ой, к нему, Юрчик, о, я тебя убью. Кузлина. Да, я... Так, твой глаз с твоим глазом все ок. Я его сейчас, я вас я Эди! Сейчас я убить хочу. Я... ЭДИ. Я... Ой, привет. Так, все умирай. Фомикс. Нет, нет, нет, нет, нет. Она не отталкивается. Она отталкивается. Я только что хотела оттолкнуться. Юрчик, козел. А Нет, я пока упал максимум. Только сказал упал, я упал. <связь> упал. <связь> я упал. Т.п. Буду к этому Да и мне чтоб а умереть. А мне чтоб не умереть, не Олег. Я телепортируюсь, не чтобы не мне не умереть. Не а а ч ⁇ а ты и долго? Я прохожу сам, ты телепортируюсь. Не Я телепортируюсь, я из-за этого получаю раз, урон, yeah, я... умираю. Я... Ну, Пошел вон, Юрчик. Вот видите, я умер. Я тоже умер. Ой, Ай, я свой э, ник э, написал своим, потому что, потому что, сейчас покажу, Олег. Удика ка отсюда. Где Узи? Смотри, опа. Олег, молодец. Только похвалил, надо было не хвалить. Я не хвалите. Раз, не хвалите Олега, он из-за этого. Ой, <свят> О, я все, я на третьем чекпоинте. В мире. Не, он легкий, серьезно. Ну да, прыгать будет трудно. Когда вы прыгаете на слайм, убирайте руки от, от мышки. Руки от мышки, а потом, когда вас слайм подкинет, вы Ты это. На пей -пей -пей -пей? Я на я третьем тексте. Я на четвертом. Он легкий, это самый легкий паркур. Нет. Нет. А, блин, я Нет. У меня из будет больше половины, как я Найди парень. правильный путь. А что неправильный? Козлиныш. Я прошу, что потому что я как бы тоже Мне нужно, потому что будет, так я падаю. Я до тебя дошел, Дай мне опку, ты скил себе, ты мы с Олегом, мы Увижу, телепронесешь, пойдешь. Так, вот это правильный путь. А я без понятия какой-то. Это правильный путь. Где? Выбери Где? правильный я путь. Все у меня правильный путь. А я не скажу. А, -а лошара. Я потом буду вам помогать. на Да, не надо. Наша... Хотя надо. Что Олег, ты на каком Ты на втором? Мы с Олегом на втором. Я уже на шестом вроде. Я не могу просто второй пройти. Да что за бред? Как там пройти? Это у меня шестой уровень снежный, наверное. Есть еще вторая часть, поэтому мы скоро на вторую часть пойдем, если пройдем это. Я, не, я, уже тут бесит. Это да. я, я не скажу, я сам искал. Время хотя бы ускоряет. Время хотя бы ускоряет. Как? Там не бесит эти правильные пути. Юрочка. О, описание, слушай, описание этой карты не, не, нельзя верить, потому что там, сказал, очень легкий паркур. Конечно, там легкий нет. паркур. Он, он, да, Просто он, да, здесь он, надо, раз, надо выбрать путь. Он, правильный я путь. путь. Я, я, короче, понял, как... Юрчик, я не буду тебе подсказывать, где правильный путь. <связь> Юрчик, я тебе... Кое... куда... О, ле... ты тут с нами. Да. Так, все, выбирай сам, я никуда тебе подсказывать не буду. А я уже знаю правильный путь, поэтому выбирай. Да почему а? Блин, не проклять. Зачем так с тобой-то? <связ Tank> <связан> я первый паркур сделал очень легко, прошёл, а второй что-то Ой. Всё, привет. Ой, не успел. Не успел, да, посмотреть. После первой попытки. Что? Не, ну. Сначала слева, потом дальше. Второй не могу пройти. Хм. давай дальше. Я понял. Молодец. Вот, э, я сверху, не нет? И, я не и камни вниз. я уже... уже... кости камни тогда я прописываю себе. А, нет, не конец. Ч ⁇ ра. А, там... А, мы уже почти под его... концу. Мы уже почти в конце с Юрочком. Не вдевайтесь. Мы с Олегом вторым не можем пройти. Ребята, ну ч там не пройти не можете? Там элементарно. В том. Вы просто, просто паркуристы. А, а вы не паркуристы. О, я не паркурил уже 100 лет. Поддерживаю. Эдди вообще не паркурил. Олег с нами каждый день играет. Не пар... Нет, я да? не Будем да, учить, значит. Я сделаю тебе урок по паркуру. Ну, Будешь не у меня что? проходить в день по две карты. Ну давай, можете мне научить паркуру. Возможно, а потом будем не на соревнования. Да. Опа, Ой, мой. Олег. Восьмой уровень твой самый нелюбимый будет. А там там надо прыгать по головам. Маленьким-маленьким. Маленьким. Нет, нет, это не самое страшное я не самое. Я ненавижу тоже это. Там, а короче, по стеклу я не надлежу, Нет, не постекло это легко вообще, вы что? А, я, я уже так. далеко от них. Я а уже, там, наверное, там. на большом уровне, я, а знаю, все, я все уже понял, как Так, я прохожу уже. Мне надо дойти, Жизнь, Жизнь, где где Олег, давай, вы что, второй уровень еще проходите? Нет, я здесь на плече, вот это вот буха. Вот. А? Ну всё, я нет. улечу. Я тебя сейчас... Так, я сейчас не знаю, что с Ютубом делаю. Так, всё, да. Ты на кучу нажимаешь нафига по сто тысяч раз? Опа, Какой а бей? тут есть бах, а бах. Вами, Если встать на край, вами, оно тебе иди. Так, иди. я не буду подсказывать Юрчику, чтобы он прошел этот уровень, поэтому пойдет он нафиг. Уже да. Поможешь на... нет, я не прошел, но я уже финал, а? ребят. А <свят> я не могу с вами, нет. Так, я понял, как уже проходить, в принципе. Не, лед самый элементарный был. Второй самый сложный для меня. Нет. Ой, Олег, Ты еще на сложных картах не играл. Это для тебя для тебя все сложные, на самом деле это самые простейшие. Знаешь, это для тебя легкий паркурчик. Для Олега по головам это будет самый ужасный паркурчик. Он говорит, второй сложный. А когда он ведь знает... Увидит про четвертый уровень, он поймет про четвертый. Ой, про четвертый вы понял, Олег. Ой, я понял, Костя уже кричит, что я прохожу его по головам. Видишь, что вы так... Я, я скоро приду, я скоро буду влетать за... к вам. Я буду следить Друзья, за вами. Ой, я уже на адской. Я До на адской сюда, части. Олег, э, забомбил, я где вон там. Олег. а это я дальше. как это проходить? Это бред. Меня подожгли. Где Олег? Олег! Кто вышел? Че бомбим? И быстро. Короче, нам, мне надо как-то дождаться. Да меня бить не будут, все понятно, короче. Адский уровень самый долгий самый сложный. Я его еще прохожу, я пройти не могу его. По песку буду опа, опа, то -то по -то я пока тебя еще не вижу. Я вижу, как Тедди внизу падает. А, еще и лука остался. Мы что-то про луку забыли, он так молчит. Уже не в а я уже под конец. Нет! Вон, я, тебя вижу. Тоже упал. Это, это... Это... я ненавижу этот уровень. Я как и вышел, у него интернет. Он если бы бомбил, он бы уже заговорил со мной давным-давно он бы сказал, что за говно карта, начал бы возмущаться. Он это, это не значил вы... возмущаться. Он вышел, мы не знаем по какой причине. Знаете, а, тому, тут, э, ставить, Я и сейчас убьюсь. Песок был легко. Так, все. Неужели, неужели. Yes. Адский уровень so? пройден. Так, что? Нет. The purpose, the Я не знаю. Я прыгаю, я не могу допрыгнуть. Что происходит? Ил. Я автопрыжок удаляю. Так, Тедди, я вам там помогу. Ура. Не надо Почти. самому помочь. Ура, А да. так... где автопрыжок? Э, в управлении надо заходить. Настройки управления, там сверху, увы, автопрыжок. Стопа, а, куда мне прыгать что-то я тело. вообще ничего понять не могу а тут еще и запутано. Да. есть меня еще тоже что, вообще, и... И адский ну, как... ну да да да Какое... давай давай я посмотрю как ты изи уровень пройдешь за пять минут 5... подожди это пока что Юрчик, это пока что, сейчас, это подожди, лайфхак. ты дойдешь до огня, который будет тебя бить это и не давать бьет, тебе... До не Да-да-да. Вот ну, нет, у меня на магму есть лайфхак, чтобы она тебя не била. Хотя бы нет. проходи. Я знаю, что shift, чтобы она не нет. Я... Нет, шифт тут ни при чем. Ой, там еще будет огонь. Огонь, который, знаешь, на адском камне горит. В смысле? Меня бесит всё. Олега тоже все бесит. Этот особенно паркур. Я уже почти на конце. Я на конце, прошу, я перепрыжу. Я не перепрыгну. Ребята, ой, куда я залез? Блок не На блок. Ребята, я просто... финиш. Финиш. финиш. Я финиш. Заходите в дисклуб-сервер официал, заходите в телеграм-фициал и заходите. Всегда подписывайтесь. Если не подписывайся, то вы и вы... без. Yes.